Здравия, друзья! На связи с вами Денис Залевский. И сейчас в свете происходящих событий с компанией Search Energy я решил от себя лично добавить информацию для понимания ситуации каждому инвестору, кто приобретал мегаватт-контракты. От себя решил добавить Информации по поводу НЭК, то есть изначально расскажу, расскажу да, вам по порядку, чтобы всем было понятно, потому что после создания НЭК было множество вопросов на данную тему. Люди путали НЭК и Search Energy, и не понимали, что такое, куда двигаться, кто главнее там, и все остальное. <coughs> Итак. Когда мы начали продвигать мегаватт-контракты компании Search Energy, у меня, скажем так, в первой линии да, активистов, то есть людей, кто активно занимался продвижением мегаватт-контрактов, есть такой Сергей Анатольевич, который предложил, то есть у него родилась такая идея сделать некую компанию, создать чтобы она имела один кошелек общий, и люди, которые желали бы участвовать в общем бизнесе, да, они бы скидывались любым количеством мегаватт-контрактов на этот кошелек. Решили назвать ее, подумали, то есть решили назвать ее НЭК, Народная энергетическая компания. На кошелек NEC люди отправляли свои мегаватт-контракты, которых там насобиралось 75 тысяч контрактов там, с лишним. Итак, планировалось впоследствии придумать какую-то форму организационную данной компании, сделать это потребительский кооператив там, в идеале, да и так далее. Ну, то есть, все это сделалось ну, делалось бы потом, да, в последующем. То есть была сама идея, что на эти мегаватт-контракты, которые э, саккумулировались на едином кошельке, э, будут приобретены генераторы и установлены где-то либо на каких-то предприятиях, либо будут запитаны там, жилые микрорайоны, либо будет продаваться электроэнергия за границу там, и так далее. Вот. И люди, которые приняли участие, то есть, своими мегаватт-контрактами проявили участие в компании НЭК, они получали бы какой-то процент от оплаты электроэнергии в виде дивидендов. То есть, вот такая была идея. Она очень как бы ну, хорошо ложилась именно к тем, у кого небольшое количество мегаватт-контрактов. Потому что, например, имея 16 мегаватт контрактов по акции, да, которые у нас многие люди получили безоплатно совершенно, на такое количество мегаватт контрактов ну, нереально было бы приобрести генератор для использования его, например, для обслуживания жилого дома, ну, собственного дома. Но его вполне такого количества хватило бы для получения электроэнергии безоплатной в своей квартире там, на 10 лет. Ну, около того, если это двух-трехкомнатная квартира, со средним потреблением электроэнергии. Либо вот использовать такой вариант, то есть вложить в народную энергетическую компанию и получать как бы, постоянно дивиденды, да, с этого в будущем. Итак, сегодня что мы видим? То есть, и после того, как мы эту идею запустили... Александр Сергеевич Кугушов а, записал видео, в котором начал упоминать НЭК. Ну и потом у него а, постоянно, да, во многих видео звучало НЭК-НЭК. То есть и люди не понимали, куда мы идем там, НЭК это либо Search Energy. Так вот объясняю. Компания Search Energy, либо Source Energy, да, как правильно говорить. <куда мы идем>? Это изначально изначальная компания, да, первичная, которая э, организов, ну, как с, об, организовалась да, э, по, из того момента, что Александр Сергеевич Кугушев, как разработчик проекта, обратился к Александру Боброву, э, для того, чтобы, то есть они как-то там договаривались, да, э, договорились, что э, Александр Бобров развивает направление в России. А, притом Александром Сергеевичем не было там никаких четких указаний. Ну, то есть, у них не было четких договоренностей, там не было никаких договоров на бумаге и так далее. Как там двигаются да, они, в каком русле и, и далее, и далее. То есть, и Александр Бобров а, сделал вот эту компанию Search Energy, Search Energy, да, Все мы об этом знаем. А NEC это уже, а, то есть, была придумана да, такая дополнительная, скажем так, как... Ну, услуга да дополнительная ветка для инвестиций скажем ну тут как бы сами все понятно да становится ну и вот теперь что мы видим когда Кугушев Александр Сергеевич публично в своих видеообращениях называл там Боброва Крис крысой там антихристом и так далее что он там украл деньги и после этого он объявляет там о создании компании neck и называют ее там новая энергия кугушова и новая энергия космоса то есть есть две да вот таких нет его которыми там занимается или воробьева совместно с другими участниками их команды и э, происходит, и, то есть, теперь я понимаю, раньше мне было непонятно, когда вот мы сделали эту NEC, да, то есть, Александр Сергеевич поддержал нашу идею, а потом начал говорить э, о какой-то другой NEC. То есть, мне было тоже самому не совсем понятно, как бы я с ним никогда ни разу не связывался, э, о какой компании он ведет речь. Ну, думаю, хорошо, как бы придет время, разберемся с этим, да. Ну и получилось так, что вот теперь... А, Илина Воробьева а, с, еще с некоторыми людьми а, объявляет аудит. То есть а, непонятно, да, почему и к чему. И требует а, каких-то отчетностей. Ну, вот. И, значит, а, в обмен на то, что, как я понял, а, люди, которые приобрели мегаватт-контракты, обращаются там с количеством а, потраченных денег и получают какие-то электронные сертификаты там от их новой net, ну и значит объясняю данную ситуацию. Александр Бобров собирался ехать в Италию к Угушову после того как, значит сюда он приехать Отказался Александр Сергеевич, хотя, как бы он сказал, что я приеду, да, мы тут вместе дособерем. В России генератор готов на 90%. Не хватает э, пульта управления, ну, распределения нагрузки там, и так далее, электронного блока управления. Вот. И еще каких-то там нюансов. <coughs> ну, э, блок управления был собран э, парням в России в Ростове и отправлен в Италию Кугушову на рассмотрение. После чего, то есть, обратной связи оттуда нет, и как бы, ну, то есть, этот блок управления отправлен в одну сторону. Потом, что мы имеем дальше? То есть, Александр Бабуров принял, да, такой исход событий, ну, что, как бы, ладно, Кугушов не приезжает, а решил поехать в Италию вместе с Алексеем Хлызовым, тоже наш товарищ, военный. Они решили вместе ехать в Италию, чтобы там а, собрать генератор и там провести презентацию, и а, после чего уже проводить презентацию в России. Но а, Александр Кугушов перестал выходить на связь с Бобровым и <coughs>, записал вот такой там видеоролик, да, который уже многие видели или ну все, наверное, уже видели, а, где деньги, там что-то нек, где деньги, там и так далее. Вот. Далее. А, связь теперь а, от него с людьми держат Илина Воробьева и, не знаю, еще какие-то люди. Вот. И, в общем, собираются проводить аудит. Александра Боброва есть все отчетности, у него все записано, все документально, и он как бы готов да, читаться перед Александром Сергеевичем Кугушовым, куда были потрачены деньги в очной ставке, но Александр Сергеевич на связь с ним не выходит, то есть перед Элиной отчитываться в принципе нет смысла, потому что она никем никуда не назначена и так далее, то есть есть документально, есть подтверждающие факты, есть информация, что в Италии у Александра Сергеевича, то есть он получал там да, средства, от Александра Боброва. А далее от него там не было, просто была тишина, не было никаких указаний, там, что ему нужны деньги, там, например, на производство и так далее. То есть в России все делалось. И подключались производственники, там, промышленники, просто ну, все вертелось. И <свозь> по срокам очень как бы, хорошо бы успевали собрать и генератор с, при наличии поддержки со стороны Италии. Но оттуда просто была тишина. Поэтому... <свозь> То, что там сейчас затевается, как бы, ну, поживем-увидим. Александр Сергеевич Кугушов в своем э, крайнем видео сказал, что через три недели он готов предоставить рабочий генератор, э, который вот будет являться именно обеспечением да, его вот этой новой энергии космоса и так далее. Ну, хорошо, как бы, да, ждем вот этого времени, э, предоставить или нет, но мы в любом случае, то есть, что хочу сказать, да, что Александр Бобров на доверии начал работать с Кугушовым, Потом то есть, мы начали сотрудничать с Александром Бобровым, то есть через него да, с компанией Search Energy для развития, скажем так, в сети информации да, об этом проекте, для распространения мегаватт-контрактов именно в народ. То есть мы об этом неоднократно объявляли, и на наших страницах до сих пор... Висит, сейчас я покажу. До сих пор висит вот это вот объявление, да, в котором мы делали акции. Сейчас покажу, он уже тут убежал у меня. Я его открепил, был закрепленный. Говат контракты в подарок. Так. Сейчас найдем. Выступали на радио, видим. На русском радио в городе Чебоксары. Так. Ну, прилично убежала, либо я ее проехал. <клес> Скорее всего, проехал. Наверное, все-таки ее не откреплял, угу. ну ладно, в принципе. Все про эту акцию знают, что 1 мегаватт контракт дарился просто так первому участнику, новому участнику. 5 мегаватт контрактов дарили за э, видеоотзыв и 10 мегаватт контрактов за репост э, данной акции. Ну, то есть она мне на странице была, то есть надо найти. <coughs> и э, получается, что... А мы будем продолжать далее развивать э, это направление, тем более что за время работы вот с марта месяца э, собралась достаточно большая команда, компания людей, которые, увидев нашу работу, звонили, подключались, э, начинали общаться с нашими представителями, с э, ребятами, <coughs> то есть люди, которые имеют тоже какие-то генераторы изобретения, которыми пользуются. И мы совместными усилиями, в любом случае, если не данный проект, то другой, самый, скажем так, выдающий большее количество КПД, самый экономичный, самый выгодный проект мы запустим в работу. То есть, это будет уже произведено по итогам голосования всех держателей мегаватт контрактов об этом говорил Александр Бобров в своем крайнем видеообращении можете найти его на YouTube и посмотреть вот и э, то есть от меня я почувствовал, что нужно поделиться данной информацией информация исходит вот именно о том, да, что, что такое NEC э, Народная энергетическая компания то есть э, кем она была создана и для каких целей и э, что прошу не путать о, вот с сегодняшним NEC, которую про которую говорит Илина Воробьева и Александр Сергеевич Кугушов. Могу вам показать вот группы. Зайдем в группы. Вот у нас на сегодняшний день наша народная энергетическая компания NEC, она представляет из себя две группы ВКонтакте. Это открытая группа, которая набирает 445 участников, и закрытая группа, в которой 75 участников. То есть, чтобы попасть в закрытую группу, нужно, получается, либо приобрести, либо, э либо приобрести 10 мегаватт контрактов, либо получить 10 мегаватт контрактов. То есть, там ну, было у нас записано видео, все объявлено, как это было сделано. Поэтому, друзья, э я вот вам рассказал, чтобы вы владели информацией. Ну и все, желаю всем добра, до новых встреч.